Тут у вас возмущение чувств, представьте за своей спиной космос и это позволит вам комфортно и тепло воспринимать всю остальную информацию Космос бесконечный, в него уходит вся информация В случае, если вы хотите изменить отношения и сделать так, чтобы человек начал к вам хорошо относиться чтобы между вами были теплые отношения Представьте, будто человек солнце И вы греетесь в его теплых лучах Таким образом будет подтверждена мантра Савитур, Тат савитур де де де Что обозначает Пусть в лучах солнца греются все, кто меня обожает И пусть... От лучей моего огненного солнца сгорают все враги. Не забывайте сами периодически становиться солнцем.